Всем привет, дорогие друзья! И вот пришел понедельник, и у нас будет розыгрыш. Комментариев довольно много, и ссылочек очень много в этот раз. Поэтому и конкуренция, соответственно, очень большая. Но желаю всем удачи. Вставляю ссылочку на видео в рандомайзер. И сейчас случайным образом через интернет мне определит первого победителя. Надеюсь, тут у нее будет написано, что же именно она хочет. Так... И первая девочка у нас сейчас проверим, активна ли ссылочка у нее на страничке. Она пишет, что хочет разъемную форму. Замечательно. Если у вас будет все в порядке, будет вам разъемная форма. Так, Олечка Лубяниченко. Сейчас посмотрим, есть ли мое видео на страничке. Да, вижу видео на страничке. Олечка, ждите от меня сообщение. и... В ближайшие дни я вам отправлю ваше разъемное кольцо. Поздравляю вас с выигрышем и пигите в свое удовольствие. Теперь осталось разыграть скалку. Сейчас точно так же перейду и еще раз разыграю. Надеюсь, что выиграет кто-то другой. Я думаю, из больше чем 80 комментариев выберет кого-то другого. Так, и здесь у нас еще одна ссылочка, здесь Facebook. сейчас попробуем тоже открыть, и здесь у нас Катюша Грибута, сейчас посмотрим, чтобы у вас ссылочка тоже была на страничке активная, и тогда смогу вам отправить скалку, так, так, так. Листаем, листаем, уже видно. О, вижу, вы аж два раза и через Facebook и через YouTube. В общем, Катюша, ждите вашу скалку, тоже напишу вам здесь. Спасибо всем за участие. Надеюсь, в следующий раз у нас будет еще больше призов и участвуйте дальше. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.